Девайсы в стиле i Stick Pico до сих пор пользуются бешеной популярностью, поэтому некоторые производители выпускают пикоподобные девайсы всем привет меня зовут глеб и с вами как всегда сигарет нет сегодня я расскажу вам про еще один пикоподобный девайс от компании freemax под названием marvas S. девайс поставляется вот в такой картонной упаковке на лицевой панели изображен девайс в цвете что ждет нас внутри также есть логотип производителя и название устройства чуть ниже располагается цвет девайса который опять же ждет нас внутри на противоположной стороне нет ничего нового там все те же технические характеристики и комплектация открыв коробку мы первым делом увидим сам девайс с предустановленным картриджем под ним располагается еще одна небольшая коробочка в которой находится два испарителя и инструкция как можно было догадаться по моим первым словам новинка похожа своими габаритами и внешним видом на легендарный iStick Pico. Производитель не стал просто копировать наработки и лифт, а привнес в дизайн немного разнообразия, благодаря чему вейп выглядит еще привлекательнее и современнее. Металлический корпус разнообразили кожаной вставкой, огибающий вейп сзади и по сторонам. На верхней части все по классике. Крышка, которая закрывает собой аккумулятор формата 18650 и 510-й коннектор с посадочной площадкой под атомайзеры диаметром 25 мм. А вот с расположением органов управления производители решили немного поэкспериментировать. Кнопка Fire осталась на привычном месте, там же внизу находится и разъем для зарядки. А вот дисплей и кнопки управления перенесли на боковину. Что касается функций, максимальная мощность у Marvus 80 Вт. Есть несколько режимов парения. Классический вариват, там где вы сами настраиваете мощность. И умный вариват, там где девайс сам подстраивает необходимую мощность под нагревательный элемент, который у вас установлен сверху. Также есть режим байпас, когда девайс выдает максимальную мощность, которую сможет выдержать ваш нагревательный элемент. Одним из главных преимуществ данного устройства является то, что вы можете поставить на него практически любой современный атомайзер. Хотите много пара? Ставим дрипку или какой-нибудь мощный бак по типу ZEVS X. Хотите тугую сигаретную затяжку? Ставим сюда Bersa, Сирену или какой-нибудь Amet MTL. Данный девайс просто создан для новичков и людей, которые ищут себе небольшой девайс для того, чтобы накрутить свой сигаретный атомайзер и наслаждаться парением. Ну и, конечно же, главный его плюс – это сменный аккумулятор. Вы всегда можете взять с собой несколько запасных и менять их по мере того, как они садятся в вашем девайсе. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.